Если говорить про историческую доходность акций, вот э, очень многие студенты говорили, а какой же у меня процент будет э, доходности в моем портфеле, когда я его составлю по вашему принципу. Вот сегодня как раз-таки примерно об этом и поговорим. Смотрите, я говорю о пассивном инвестировании. Вот в данном случае приведен пример американского рынка, да, американская, историческая доходность американского рынка и его акций. И здесь пример на 91 год рассчитан. И фактически получилось, что за 91 год, если инвесторы инвес... ну, как бы вкладывали деньги в акции американских компаний, то в результате они получили 10% номинальной доходности. Номинальная доходность – это доходность, которая не учитывает инфляцию. То есть как бы инфляция внутри, да. И среднеисторическая доходность в Америке составляет 2-3%. Следовательно, если мы с вами вычитаем 2-3, то получаем 7-8 годовых получается инвестирований доходности, если мы проинвестируем на долгосрочном периоде в американский рынок. Это примерно то, на что мы можем рассчитывать, когда инвестируем в американский рынок на долгосрочном периоде. Так говорит и историческая статистика да это не придуманная, это историческая статистика почему я все время и говорю что если взять и держать если взять и рассчитывать на какой-то долгий период то заработок будет если у вас нет необходимости быстро вытаскивать деньги то любые перепады рынка можно пережить про риски сейчас обязательно еще поговорим что же касается российского рынка акций то тут все очень очень непросто мы не так давно существуем, всего лишь несколько десятков лет, и за это время мы уже успели не раз упасть и упали мы очень сильно. Рынок российский рынок акций очень волатилен, очень там просто прыгает постоянно, знаете, как американские горки, а в Америке называют русскими горками. В 2008 году наш основной индекс ММББ упал на 90 это, ну, это колоссально вообще для Америки. Это, наверное, ну, в районе только там какой-то Великой Депрессии у них что-то подобное было. И то, по-моему, не на 90% падало, а как-то ну, как по-другому. А что такое индекс ММББ? Сразу остановлюсь, да? Есть как бы, посредник да, биржа, которая, где мы покупаем акции и компаний. И есть определенные организации, крупни... крупные, которые, э, развиваются, которые развиваются, у них там какой-то свой, би... свое... свой бизнес определенный. Так вот, э, в какой-то период времени Сбербанк, например, вырос, а Газпром, наоборот, упал. Ну, почему-то так сложилось. И среднее состояние рынка вот, крупных компаний э, называется как раз-таки индексом э, ММББ. У нас еще есть и другие виды индексов, они есть отраслевые и так далее. Но на сегодняшний момент принято оценивать состояние фондового рынка, падают крупные компании или повышаются, или там они в примерно одинаковом э, идут диапазоне, вот по этому индексу. И, соответственно, наши, наши крупные компании неоднократно за время там, существования э, фондового рынка в России падали, повышались, падали, повышались… О чем это говорит для нас, как для инвесторов? Если мы будем с вами инвестировать, когда мы будем с вами инвестировать, мы должны отдавать отчет о том, что рынок российских акций очень сильно подвержен динамике, и желательно не вкладывать туда существенную часть портфеля.